всем добрый день в данном видео поговорим о том как вывести деньги от брокера pocket option чтобы перейти на страницу вывода денежных средств можно использовать два способа и первый это нажатие на свою иконку которая находится в правом верхнем углу после чего выбрать вывод средств а второй способ это выбрать в левом меню вкладку финансы после чего нажать на вывод средств обратите внимание на то что если ранее уже производилось пополнение торгового счета, то и вывести средства можно будет только на ту платежную систему, с которой производилось пополнение. И в нашем случае это пластиковая банковская карточка. И как можно видеть, на выбор нет других платежных систем. Также важно помнить, что перед тем, как выводить средства, необходимо будет обязательно верифицировать торговый аккаунт, так как без этого нельзя будет вывести заработанную прибыль. О том, как правильно и быстро верифицировать свой счет, можно узнать из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Итак, возвращаясь к нашему выводу средств, минимальная сумма, которую мы можем вывести, это 10 долларов. Мы же в свою очередь попробуем вывести 2000 долларов. Для этого вбиваем 2000 долларов в сумму для вывода. Обратите внимание, что комиссия при этом составляет все равно 0 долларов. И брокер не взимает никаких комиссий как при выводе, так и при пополнении счета. Далее нажимаем «Продолжить». После чего необходимо ввести четырехзначный пин-код, который приходит на почту. Проверяем почту, находим и вводим необходимый пин-код и нажимаем кнопку «Продолжить». И по итогу увидим уведомление о том, что запрос на вывод средств успешно отправлен и заявка будет обработана в течение нескольких рабочих дней. Запрос на вывод можно отслеживать на странице истории транзакций. Для этого переходим на вкладку «Финансы» и далее нажимаем на «История». Далее нажимаем на «Выводы», где можно видеть по итогу нашу заявку. И также при желании ее можно отменить, нажав на кнопку «Отмена». Также стоит обратить внимание, что не всегда средства будут приходить на счет в течение нескольких дней, а произойти это может и намного быстрее. И в нашем случае средства менее чем через час поступили на карту, а статус заявки поменялся на «Завершен». Более подробно о любых платежах можно узнать из политики платежей, ссылка на которую находится внизу страницы. Из данной политики можно будет узнать о том, как производятся выплаты денег, а также о том, что для вывода прибыли необходимо будет верифицировать свой аккаунт, и деньги выводятся только на те реквизиты, с которых и производилось пополнение. Помимо этого можно будет узнать и о сроках вывода средств более подробно. Также важно знать о том, что брокер нередко блокирует счета, которые были замечены в мошенничестве. И поэтому не стоит пополнять свой торговый счет при помощи чужих карт или реквизитов, а также не стоит открывать счета на знакомых или родственников так как это может повлечь за собой блокировку счета без возможности вывода полученной прибыли. И в таких случаях будет бесполезно обращаться в регулирующие органы. Если вы хотите получить еще больше полезной информации, найти ее можно на нашем сайте по ссылкам в описании. Удачной торговли!